Ну вот и вышла вторая часть интересных фактов про Марс. А если вы не видели первую, то обязательно посмотрите. Вы никогда не задавались вопросом, какая температура может быть на Марсе? И пригодна ли она для жизни? Днем температура Марса составляет примерно 30 градусов. А ночью может достигать до минус 140 градусов. Вы, наверное, не раз слышали о том, что на Марсе есть внеземная жизнь. Или была когда-то. Давайте поговорим подробнее. На сегодняшний день жизнь на Марсе невозможна, из-за специфических погодных условий. Дело в том, что давление там запредельно низкое, а это, как известно, чревато моментальной гибелью живого организма. Это хоть и интересный факт, но слишком очевидный, не так ли? Важнейшим отличием Марса от Земли является тот факт, что у Марса отсутствует озоновый слой, Именно по этой причине, когда на планете восходит Солнце, она подвергается мощнейшему радиоактивному облучению, которое также исключает возможности жизни на Марсе. У Марса есть два спутника, Фобус и Деймос. Деймос является самым маленьким спутником по размеру во всей Солнечной системе. Я уже рассказывал о нем в одном из предыдущих видео. Ссылку я оставлю в описании или на экране. Гравитация на Марсе на 62% ниже, чем на Земле. Иначе говоря, если человек весит 60 кг, тогда на Марсе он бы весил всего 22 кг, что позволило бы подпрыгнуть в три раза выше, чем на Земле. На Марсе, как и на Земле, имеются кратеры, каньоны, горы и долины. Гора Олимп, которая находится на Марсе, является второй по высоте во всей Солнечной системе. И составляет 22,5 километра от своего основания, а в диаметре имеет 600 километров. Интересен и тот факт, что масса планеты Марс почти в 10 раз меньше, чем у нашей родной Земли. Хотя диаметр Марса около 6800 километров, что практически в два раза меньше земного. Теперь давайте поговорим, кто впервые увидел Марс в телескоп. Это сделал Галилео Галилей в 17 веке. До сих пор непонятно, как римляне дали название Марсу из-за своего бога войны, если они попросту не могли обнаружить того, что планета имеет красный цвет. Визуально, без социальной оптики это невозможно заметить. У Марса также немало странностей. Из всех космических аппаратов, запущенных на Марс, лишь одна треть смогла успешно выполнить свое задание. Остальные бесследно исчезли. Ученые высказали предположение, что на планете, возможно, находится марсианский Бермудский треугольник, который и поглощает космические спутники. На Марсе в глубокой древности было достаточно много воды, но потом она исчезла. Доказательствами того, что на Марсе была вода, являются высохшие русла рек, а также некоторые минералы, которые могли образоваться только в результате действия воды. Это были 10 интересных фактов о Марсе. На этом пожалуй закончим, все ссылки будут в описании.